Добрый день дорогие друзья. Меня зовут Меликов Низам. Сегодня я покажу вам мастер класс по сборке композиции на оазисе. Декорированная стилграссом. Значит, немножко расскажу о сосуде. Значит, здесь сосуд, сюда я налил воду. Это оазис. Оазис у нас, значит, задекорирован стилграссом на шпильке. Вот, заполнение, значит, растительным материалом буду использовать. Аспарагус, статица, краспедия и два вида алюма. Ну что, ребята, начнем двигаться. Everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. Wear it now now. Go back to then. When? Now. Now? No, I can't. Why? We missed it. When? Just now. Так, дорогие друзья, я закончил свою работу. Вот такая вот у меня получилась летняя композиция Дриятли. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, пишите ваши вопросы. с удовольствием отвечу и помогу вам в вашей флористике и дам полезный совет. Всем спасибо, до новых встреч!